Васильевич пошел, сейчас будет лодку там готовить давай, я пойду с мости, мостик сниму Скоро моста не будет Такой вот завал. Такая вот вода нынче Плывем подальше? Конечно, я за вами пойду, вы первые снимаете. А я уже подлавлюсь. Что не возьмете, блядь? Сейчас проверим, Таня и ловила, а это. Ладно, где течение? Нет течения. Самые готовые для бани Для, для этих Для каменники Собирать. Питают Размножаются эти козы. Давай метнись хоть кто-нибудь, чтобы видно было. Смотри, как классно. Так, вот идите, сейчас мы туда бросим. Оп, два. Оп. держится поднимай а такая для ухи И? а не спеши. Детёк. Че вы такие все маленькие-то? Можно отпускать, да, наверное? А хотя нет. Да да, да, да, да, да. Сейчас засолим, потом заверим. Охотника сюда на на зиму, чтобы он бровку всех. Повывел. И все будет хорошо. Через год, через два. Все восстановится. И повторяется. И никто не бегает. Что у нас таки будет? По две щечки в день все. По-моему, этот входит во вкус. Он может стоять на входе. Молодец! Щучка или окунь? <решит> У тебя лодка маленькая не влезла, я видел. Да, <решит> да. Горе да? мне, горе! <решит> Это была твоя рыба, третья. А <решит> леска целая? Поводок, поводок расстегнут? Ну-ка дай-ка поводок посмотреть. Он растянул. Почему он расстегнулся, я не знаю. Я отпустил несколько. Да похожу, посмотрю, блин. тут будешь ходить-то уже? Все. Чё ты? Он свое отработал, значит. Спался. Сморенный. Угу. Ой. Ушел. Ай-яй-яй, ушел. Ой, да. Мы тебя ждем, хотим чая попить. Да я вижу, что ты вон. Не торопишься к нам. Чаем напоить нас. Мы вышли попить чайку. Чехана. Дело бы Саша, понимаешь, он бы зацепился, я бы там потянул и он бы оторвался. Это одно понятие. Не, я почему-то этот был расстегнут. Я же тебя пристегивал, все было нормально. Да, хорошо, почистили акваторию, да? Перекатик. Ты зачем, блять, вот так делаешь Это же а? не я надо поводить, помучить. До сих пор. Как это до сих пор? Ты же вытащил одну щуку, как. Так хорошо цветнуло, Да-да-да. Вот, Саня, блядь, опять я виноват блядь. Я тебе хул <сёк> его бердал, видишь? Э, <сёк> <сёк> <Я> не ловит. <сёк> а памяти у нее немножко больше, чем у золотой рыбки, конечно. За ним окушок не бегает. Вот нам поменять. Окушки, Васильевич, тебе посвящается. <реклама> <реклама> <реклама> не обижайся, Васильевич. <реклама> Мы если ее отпустим, если хочешь. Чтоб ты ее еще раз поймал. Дай воблер, мы тебе прицепим. Василий, давай подцепим тебе, а ты ее потаскаешь. А мы снимем. GoPro, стоп видео. С должна, блин, сидеть, из коряги выскакивать. Кто-то плывается вокруг коряги. Ну, кстати, я провел воблер. Волшок? Волшок? <смех> Не хочет, быть, Не смог Так, чему там? Не записали? У нас тут мало-малорка. Что-то вам такое попало. Ее кто-то тут еще больше дерет. Сейчас остынет и поварим. Островок. Тихо, тихо, не гриби. Нормально сейчас. Ну, не капец не такой, может быть поставил для Харю? А, а тут такая -то вообще смотри, вдалеке. Будто бежит спина не он Уже там в воде его не видно. Под ним проплываешь и солнце же делает. Вот к этой песочку подплывем. Да, вот к этим. Я выйду, туда брошу. Ну, чтобы тут было? Гулливер в стране лилипутов, блин. А Василий еще в щуку заспятался. Я вот отсюда его половил, щуку-то для уйти. Он, наверное, там уже вылез, уже домой убежал. Дорогу что ли выучил? А вон он. Куда он без нас, он же на берег выйти боится? Все когда-то заканчивается.